Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и, ребят, у меня Видео, которое не касается обзора Какого-то конкретного танка Ради того, чтобы вы просто посмотрели Не пустой экран, я наложил видео одной из старых, надеюсь То, что вы видите на экранах, вам понравится Ну, а пока я хотел бы поговорить с теми Ребятами, которые подписывались на мой канал Ну и тех ребят, которые не подписаны На мой канал, но продолжают смотреть э, Систематично видосы Которые я выпускаю. Ребят, я знаю, что Вы подписаны на мой канал, скорее всего, в первую очередь из-за того, что вы за честность, за честные обзоры, за честные танки и за честное мнение по поводу всего Я же за честность перед вами, абсолютную, ну и абсолютно ничем не ограниченную К сожалению, ребят, многим из вас я пообещал, почему к сожалению, сейчас объясню Пообещал, что я в процессе новогодних всех вот этих праздников, аукционов Буду своевременно выходить с честными обзорами на технику, на танки в магазине и на танки, которые находятся на продаже, на аукционе. Есть вероятность того, что я не смогу до конца сдержать свое обещание по одной простой причине, потому что за последние, допустим, 38 часов или 39 уже даже часов свет в моем доме был всего 47 минут. И сами понимаете, что при такой канителе... Ну, голова и руки Заняты абсолютно не тем, чтобы сразу Садиться пилить видосы, есть жизненные Вопросы, которые необходимо резко решать Соответственно, ребятушки Вы уж если вдруг чего, простите меня Если я не вышел с своевременным обзором На какой-то из танчиков Я буду стараться, ребят, по мере своих возможностей По мере сил Выходить с видео максимально оперативно Благо в этом году Разработчики дают целых 24 часа На принятие решения, покупать технику или не покупать И технику, слава богу по первой волне не настолько быстро разгребали Чтобы не выходить Вовремя с видосами на какие-то Из популярных танков Как я уже сказал, я буду очень сильно стараться От вас я ожидаю, единственное чего Это не так поддержки, как понимание но ну и отсутствие В комментариях э всякого рода фекалий, связанных с тем, что я выхожу не вовремя, ну и так далее. Поэтому, ребятушки, всем большое-большое спасибо заранее за понимание к ситуации, в которой находится канал. Если у кого-то есть возможность поддержать канал финансово, буду вам безумно благодарен. Ну и что касается отдельной благодарности ребятам, которые уже подписаны на канал, ну и тем ребятам, которые подпишутся на канал сейчас, если вы за честность обзоров, если вы за честность со своими зрителями, но ну, если вы за уважение как минимум к зрителям, которые на тебя подписан, ну и даже если он на тебя не подписан. Ребятушки, вот всегда говорю абсолютно честно и от, и от всей души, от всего сердца, мира вам, ребят, и спокойствия. Мне кажется, это самое главное сейчас. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, буду всегда вам рад. Пока-пока.